Совсем я сегодня раскис что-то. Простите. Оба замолкли. Прошел поезд. Далеко-далеко крикнул безутешный и вольно паровоз. Ночь в незавершенном стекле холодно синела, отражая обажур лампы и край освещенного стола.